Всем привет друзья! С вами Юрий и канал «Как заработать в интернете» знаю, что каждый из вас хотел бы зарабатывать деньги в интернете, ничего не делая да еще и без вложений представьте ничего не делаете, а деньги вам капают как вам такая идея, по любому никто бы не отказался и как раз в этом видео речь пойдет о пассивном заработке без вложений на полном автомате, так что обязательно смотрите видео до конца, ставьте лайк и поделитесь им с друзьями, чтобы они могли также зарабатывать деньги в интернете. А зарабатывать мы с вами будем на браузер, нам расширение аддон данное расширение появилось пару недель назад, приподнялся но, как говорится, лучше позже, чем никогда, пассивный заработок в браузере, установите в браузер бесплатное расширение и зарабатывайте деньги на полном автомате, в отличие от других расширений, это расширение работает в отдельном окне, она вообще никак не мешает, не напрягает, не требует никаких действий, полностью автоматический заработок серфинг происходит в скрытом окне, никакой рекламы или майнинга, быстрый старт выплаты от 1 рубля на популярные платежные системы. Как это. Работает, Регистрируйтесь, устанавливайте расширение, зарабатывайте и тратите деньги, если в кому-то что-то непонятно, остались вопросы, то здесь вы найдете ответы на интересующие вас вопросы, что такое расширение, как она работает, как осуществляется выплаты, сразу скажу, что выплаты здесь идут на Kiwi кошелек, на номер мобильного телефона или на Яндекс деньги, заработок здесь идет в поинтах 100 поинтов. это 1 рубль вывод всего от 1 рубля, ссылка на сайт будет в описании. Регистрация здесь простейшая, вам нужно просто авторизоваться через одну из социальных сетей. Я авторизовался через Google аккаунт, так входите на сайт. Здесь нажимаете вход. Далее выбираете одну из социальных сетей, нажимаете и все, и входите в свой личный кабинет. Сразу первым делом вам нужно будет установить расширение. Здесь нажимаете Установить расширение. Открывается интернет-магазин Google Chrome. Здесь можете посмотреть, как это выглядит, почитать далее. Здесь нажимаете установить, далее установить расширение. Все вверху появляется значок. Нажимаем на него и открывается такое меню. Здесь идет наша статистика, и наша реферальная ссылка для дополнительного за. Заработка, чтобы зарабатывать больше используйте партнерскую программу партнерка здесь 10 процентов партнерка одноуровневая либо здесь можете взять ссылку либо здесь вверху во вкладке рефералы нажимаете и все здесь находится ваша реферальная ссылка и статистика здесь сразу указываете электронные кошельки на которые можете выводить заработанные здесь денежные средства набирайте 100 поинтов вписывайте сумму вводите капчи и выводите деньги на ваш кошелек деньги отсюда выводятся без проблем уже проверено многими людьми также у данного расширения есть часть телеграм-канале на данном проекте где-то за один час у меня накапало уже 170 поинтов заодно проверим на выплату сайт я буду выводить на яндекс деньги нажимаем вписываем номер кошелька пишем сумму поинтов 170 и нажимаем я не робот после нажимаем на кнопку вывести поинты заявка на выплату добавлена в очередь в ближайшее время она будет обработана переходим в яндекс кошелек деньги пришли моментально 1 рубль 70 копеек так что данный сайт платит при этом абсолютно ничего не делал вся реклама идет в в отдельном окне ну и больше тут вроде ни о чем рассказывать вот такое здравое расширение для пассивного заработка без вложений ссылка на расширение будет в описании регистрируйтесь и зарабатывайте деньги на полном автомате кому видео было полезно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новости по заработку в интернете на нашем канале с вами был юрий и желаю вам больших заработков до встречи в следующем видео